Привет! Допустим, ты уже пользователь свободной финансовой системы Призм криптовалюты, и тебя уже авторизовали, и ты полностью зарегистрировался только что в LKPRIS247 и в Никс Money. И теперь ты хочешь положить деньги и, или снять со счета. Обязательно не вывести. Вывести это мошенники выводят из своих тем, из биткоинов и так далее, из других хайпов. Это все туда. Здесь четкое правило. Ты снимаешь и кладешь деньги на счет а не выводишь. Вот. Если ты еще не зарегистрированный пользователь, и тебя никто не авторизовал, тебе только что скинул знакомое это видео, то напиши ему в ответ обязательно, чтобы он тебя авторизовал. Если ты просто сам наткнулся, и тебе никто не скидывал это видео, нашел ты его у меня на страничке или на YouTube в канале, то ты можешь тогда написать мне в личные сообщения ВКонтакте. Зовут э, я Штефилк Максим. Соответственно, здесь вот ссылка в левом верхнем углу vk.com, splash, max, земля, штеф. Вот. Можешь написать мне в личные сообщения, хочу авторизоваться. Вот. И я тебя авторизую, и мы с тобой дальше пообщаемся. Для тех, кто уже авторизован и зарегистрирован, что вы делаете? Вы заходите для того, чтобы положить деньги на счет. Вы заходите в NixMoney, только что, где вы зарегистрировались. Нажимаете «Вход», входите, вводите свою почту, свой пароль и так далее. Вот, нажимаете здесь вот, обменные пункты справа в верхнем углу. Выбираете, опа, мне придется заново войти. Сейчас я войду, happy.штевсобака.yandex.ru и ввожу пароль. Вот, обменные пункты справа в верхнем углу. Нажимаю, вылазит обменные пункты, которые здесь есть. Меня интересует сразу верхний. Вот. Я слева выбираю ту карточку с того счета, с которого я хочу перевести. Что мы сейчас делаем? Мы сейчас за рубль покупаем доллар. Соответственно, я слева выбираю свой банк и выбираю рубль. У меня Сбербанк, поэтому я выбираю Сбербанк. Вот. Справа я выбираю то, что я хочу купить. Это Nix Money Dollar. Вот. Я нажимаю Nix Money Dollar. Здесь я выбираю, соответственно, что я отдаю. Рубли, значит я ввожу. Я хочу перевести там условно а, 1000 рублей. Вот Мне показывают сколько в долларах. Здесь я пишу свою почту. Если я, например, своей, складу деньги себе на них с мани, не со своей карточки, то почту я указываю свою, а контактный телефон указываю того человека, чей номер привязан к мобильному банку. В данном случае я ввожу свой. Я ввожу номер телефона, ввожу номер пластиковой карты. Фамилия, имя, отчество вводить не обязательно, как привязано на карте английскими буквами. Я могу вести русскими буквами. Отчество, если хотите вести на английском, вводите так как слышится, так и вводите. Вот. Здесь у меня просит ввести номер кошелька. Номер кошелька у меня в NixMoney. Вот здесь вот находится в личном кабинете. Слева вверху, вот этот синий квадрат. Вот он. Вот, я его копирую. Или же мы его привязывали внутри Волкаприз 247. Вот он. Если не привязали, то, собственно, привяжите. Нажмете сюда вставить NixMoney USD от своего счета и сохранить. Вот, у меня уже привязано. Соответственно, я сюда добавляю. Здесь есть правила, можете их прочитать. Вот. Даже не можете, обязательно прочтите, когда будете делать это первый раз. Я принимаю условия, нажимаю продолжить. вот. Мне пришел пароль на почту. Здесь все написано. На e-mail пришел пароль для подтверждения. Я захожу на свою почту, беру этот пароль 0702. Вот. И ввожу его сюда. 0702. Опа. 0702. И цифры с картинки. Нажимаю «Продолжить». Здесь на каждом этапе полностью пишется вся инструкция, что дальше сделать, как и в данном случае. Вот это номер транзакции, время ее. А здесь, соответственно, написано, что я теперь должен перейти в Сбербанк онлайн или мобильный банк перевести ровно до копейки. Очень внимательно обращайте внимание свое на то, что когда вы вводите сумму 1000 рублей, или там 3000 рублей, Nix Money иногда добавляет копейки. Каким образом это происходит, понятия не имею, но это происходит. Вот. Вы когда будете заходить в Сбербанк онлайн, вы переводите ровно ту сумму, которая здесь до, сам, до каждой копейки. Вот. Соответственно, я захожу сейчас в Сбербанк онлайн. Я этого делать сейчас не буду, вы это делаете. Вы заходите в Сбербанк онлайн, вводите свои данные, туда заходите в личный кабинет или мобильного банка. Делаете обычный перевод клиенту Сбербанка. И туда, соответственно, вставляете вот этот номер карты Андрея Валентиновича. Так работают все обменники. Это нормально. Это обычный менеджер обменника. Он каждые 12 часов, если не чаще, меняется. И здесь всегда новое лицо. Иногда повторяется. Вот. Вы вводите его номер карты. Повторяю, вы делаете обычный перевод клиенту Сбербанка. Вот. Вводите его номер карты, проверяйте, что это Андрей Валентинович. Вставляете 1000 рублей 26 копеек, ровно до копейки. И в комментариях или назначении платежа обязательно указывайте свой номер телефона, который привязан к мобильному банку. Если вы кладете а, с помощью вашего знакомого человека деньги на карту, то вставляете сюда его номер телефона. Вот Все, в Сбербанке я отправил подтвердил, деньги списаны с моего счета. Теперь я захожу сюда и нажимаю «Я оплатил». Вот. Видите, пользователь сообщил об оплате. Здесь зависает транзакция и ждет подтверждения. Что такое подтверждение? Это звонок на ваш телефон, тот, который вы указали. Вот этот. Из Лондона вам будут звонить и подтверждать транзакцию. Они спросят вас, действительно ли я Штефюк Максим Васильевич, действительно ли я перевожу на свой счет номер кошелька Никсмани, вот он номер счета, и спросят номер транзакции. Вот, Если я ответил все правильно, они подтверждают, и, соответственно, транзакция уходит, и здесь будет написано «Оплата прошла успешно» или «Операция завершена». Если вдруг мне долго не звонят, я понимаю, что я не забыл указать в Сбербанке номер телефона или по другой причине, то здесь справа есть помощник онлайн. Здесь я нажимаю «Максим», «Номер заявки любой» или «Номер транзакции». Вот. Нажимаю номер транзакции. Я проверил, деньги были списаны. Или деньги не списались с моего счета, в зависимости от ситуации. Нажимаю «Отправить». Здесь вот так вот грузится соединение с оператором. Не ждите, пока оно загрузится, пока вы не начнете писать, он не появится. Вот. Я пишу «Привет». Нажимаю. Ой. Случайно нажал «Завершить». Назад. Вот. Я нажимаю «Привет» и отправляю. Все. Он сейчас появится. И, соответственно, я здесь прямо пишу номер транзакции, номер телефона и пишу, что перевел деньги, забыл указать номер телефона. И они сразу же реагируют. Они достаточно здесь адекватные и очень быстро справляются с задачей. Дальше, да, решена. Сохранить, выйти. Я просто закрою. Вот. После этого, как здесь появится, операция прошла успешно или завершена, деньги окажутся у меня на счете вот здесь. Сейчас я не ложил, поэтому изменений никаких не произошло. Вот, как видите, ранее, собственно, это происходило. Все, так кладутся деньги на NixMoney, для того, чтобы рубли, евро и любые другие деньги, которые у вас есть, для того, чтобы приобрести доллары, чтобы купить призмы. Вот, подписывайтесь на наш канал, как купить призмы, волка призм 247, я, вы увидите в следующем видео. Спасибо за внимание, добавляйтесь, подписывайтесь на канал. Всего доброго.